Так, я всех приветствую. С вами Олени Таран. И сегодня мы поговорим про отношения. Давайте я дождусь первых зрителей. Комментарии. Василий, приветствую. Напишите, просто поставьте циферку от 0 до 10. Как меня видно, как меня слышно. Да, так, я вижу, что народ подтягивается, поэтому поставьте, пожалуйста, комментарий. Цифру от 0 до 10, как меня видно, как меня слышно. И я начну вещать. Там у вас должна быть еще кнопочка поделиться этим видео. Я буду вам очень благодарен, если вы еще поделитесь со своими друзьями, со своими фолловерами, то у вас есть. Так, Татьяна. Видно на 9. Хорошо, спасибо. То есть, первый комментарий пошли. Отлично. Ну, хорошо. Я тогда открываю список вопросов. Давайте договоримся так, что если у вас будут вопросы по мере моего вещания, то, пожалуйста, пишите их сразу в комментариях, чтобы я ну, потом не вспоминал, о чем мы спрашивали. И напишите, пожалуйста, пишите ваши вопросы максимально понятно, максимально развернуто, потому что есть некоторая у нас задержка, секунды где-то 10-20. Может так получиться, что моя мысль уже, ну, я мысли уже убежал далеко вперед, а вы все еще спрашиваете о том, что осталось минуту назад, поэтому максимально вот понятно, развернуто, запишите свои вопросы, я на него постараюсь ответить. Оксана, приветствую. И поехали. Значит, да, запись этого всего должна остаться в прямом эфире, на фейсбуке, поэтому делитесь с друзьями. Так. Хорошо. Отвечаю на... На первый вопрос у нас их получится 21. Примерно, я надеюсь, что я за час, за полтора успею так. ответить на все эти вопросы. Так, Вика, привет. Давно тебя. Давно с тобой не разговаривал. Если я давно не разговаривал с клиентом, значит у него все хорошо. Это хорошо. Хорошо. Тогда поехали. Итак, первый вопрос, шикарный вопрос, он мне очень понравился. Зачем вступать в отношения? Какая от них польза, вред и какой общий баланс? Ну, очень классный вопрос. И давайте начну с такого, что сейчас в современном мире ценность отношений резко снизилась, прям вот кардинально снизилась. Если даже 50 лет назад, а тем более 100 лет назад, отношения были нужны, потому что мы жили в совет... ну, наши родители да, жили в Советском Союзе, это была аграрно-индустриальная страна, и у мужчин и у женщин были свои разные, они качественно были разные функции. Женщина рожала детей, воспитывала детей и обслуживала, ухаживала за домом, мужчина зарабатывал деньги, да, в, ну, больше, там, мужские зарплаты, в принципе, были больше, чем женские. А, то есть, в принципе, был некий патриархат, домострой и такое вот мужское общество и для женщине самой выжить было ну очень тяжело да ну или просто тяжело и мужчине самому было жить тоже достаточно тяжело потому что далеко не каждый мужчина умел готовить шить там как-то обслуживать гладить стирать и так далее стиральных машин машинок почти не было это был сложный достаточно процесс вот я еще помню у меня были вот эти старые советские дырчалки. Короче, самостоятельно было выжить тяжело. Сейчас любому человеку, если он более-менее взрослый, более-менее адекватный, и руки растут из плеч, он может самостоятельно спокойно выжить. Готовить, кушать уметь не надо. Службы кейтеринга, доставки еды работают практически круглосуточно. Если что-то порвалось, ну, вот, какую-то одежду нужно починить, Сервисы починки одежды есть в каждом микрорайоне. В пешей доступности, вот у меня около дома, я знаю три точки, именно вот работы с одеждой, работы с обувью, ну, починки одежды, починки обуви. Работа может быть как, ну, нужно ездить куда-то, так и есть работа онлайн прямо из дома. То есть, в принципе, человек может месяцами просто не выходить за пределы своей квартиры и при этом кушать, развлекаться, ну, полностью обеспечивать свою, даже покупать одежду, то есть полностью обеспечивать всю свою жизнь. Независимо от того, какого вот этот человек пола, мужчина или женщина. То есть сейчас в отношениях как таковых ценностей, вот именно такой, которая была вот 50 лет назад, уже нет. Она сейчас другая. Сейчас э, намного более ценен человек, близкий по духу. Вот сейчас сильнее э, проявляется вот так кастовость. Вот, есть такое понятие касты, сословия. Или говорить, если современным психологическим языком, ценности. Да, то ради чего живет человек. И есть люди, которые живут ради того, чтобы пиво, чипсы, телевизор. Да, и поменьше работать. Есть люди, которые живут, эй, -э -э, давай бабло, или там, э, ну, зарабатывать, там, рубить бабло, грести лопаты. Есть люди, которые живут ради власти, есть люди, которые живут ради э, каких-то знаний, гармонии в мире. И они тоже находят свое место, свою нишу в этом, ну, в современном обществе. Так вот, в отношениях мы сейчас, ну, люди стараются выбирать именно те, кто ближе по сердцу, те, кто понимает. Потому что если взять те же самые 50 лет назад, то телевизора было не так много, да? было всего там -3, ну, 3 телевизионных канала и все, интернета точно не было. То есть люди жили во дворах, люди много общались, было очень много межличностных коммуникаций. Сейчас люди в основном общаются через мессенджеры вайбер messenger facebook instagram и вот такого вот прямого личного общения сейчас для того чтобы при ну, мало сейчас для того чтобы прийти в гости нужно согласовать расписание для того чтобы просто позвонить другу нужно написать ему там вайбере или там ватсапе и спросить, когда ты, когда ты будешь свободен, и тебе можно позвонить, и мы 20 минут поговорим. Вот так устроено современное общество. То есть большая информационная ну, загрузка. И, естественно, это усложняет отношения. А раньше просто люди так, это с бухты барахты взяли, завалились вечером в гости и... И спокойно тусят, значит, люди, значит, хозяева, они зачастую были меньше заняты. Вот. Поэтому сейчас в отношениях именно нужно вступать, имеет смысл вступать в отношения для того, чтобы находить своего человека и с ним сопереживать, то есть с этим переживать моменты близости. Вот Я позавчера проводил, выступал на фестивале по расстановкам, рассказывал про телесную терапию, психотерапию, про предстоящий тренинг, большой курс, 7-месячный именно интегративной телесной психотерапии, который будет проходить в Одессе. И рассказывал, что есть такая структура характера, как... Ну, по динамике она называется «любовь и сексуальность», но для меня вот эти два слова, они так немножко режут слух, и я искал аналог, какой вот есть более понятный и доступный аналог. Я нашел слово «близость». Да? Вот на самом деле мы, вот в современном обществе люди ищут близости. Если 50 лет люди в отношениях искали именно выживание, то есть комфорт, удобство, да, чтобы с этим человеком было удобно, ну, но на таком на телесном уровне, да, то сейчас люди ищут духовную и эмоциональную близость, так чтобы вот с партнером было близко по душе. Потому что финансово каждый может, в принципе, обеспечить себя сам. И мужчины и женщины зарабатывают достаточно много, и очень много. Ну, и женщины, в принципе, в принципе, в равных правах с мужчиной в процессе заработка денег. Ну, по крайней мере, до определенной ниши. Ну, топ-менеджмент и выше это, да, там уже начинается нюансы, давайте так скажем. А средний средний уровень можно найти много женщин-руководителей, которые много зарабатывают, и зачастую именно женщины зарабатывают больше. Мужчины, они больше более аскетичны и ленивы. Поэтому сейчас ценность в отношениях именно в эмоциональной близости. Ну и, соответственно, какой может быть вред в отношениях? Это если встречаются два травматика. Ну и допустим, что такое травмированный человек? Это тот, который испытывает, переживает много внутренней боли и естественно, как только с этой болью соприкасается, проваливается в позицию обиженного ребенка и обвиняет во всем других. И говорит, это ты обвинил, ну то есть это ты виноват в моей боли, это из-за тебя, это ты плохой, а, хотя боль внутри этого человека, она излучает естественно, притягивает. То есть, есть такое правило, что излучаем, то и получаем. То есть, когда внутри нас сидит какая-то боль, то мы ею резонируем, то есть мы находимся в позиции жертвы и мы резонируем, что внутри меня есть боль, я жертва. И, естественно, эта боль, это состояние жертвы притягивает по отношению к себе агрессора. И тот начинает эту жертву мочить, то есть причинять еще больше боли. Но зачем, да, вот какая кармическая основа вот этой всей ситуации? Для того, чтобы жертва посмотрела внутрь себя и сказала, «Ебсель, внутри меня боль, давай-ка я ее исцелю, давай я не просто буду в нее проваливаться и рыдать, да? а давай-ка я ее э, достану, эту, открою эту рану, э, вычищу, исцелю». И э, стану сильнее, стану здоровее. То есть на самом деле э, боль, э, ну, дискомфорт или э, вред в отношениях, когда человек проваривается. Э, в какие-то свои инфантильные состояния, инфантильные позиции начинает либо, либо сам себя мочить, либо мочить кого-то другого. Потому что других людей, другим людям, мы причиняем боль, мы начинаем их мочить тоже из состояния защиты. То есть я лучше причиню тебе боль, чтобы ты не причинил боль мне. Или мне настолько больно, что я тогда тебе. Ну, ты причинил боль мне, и мне раньше. Да? Естественно, сейчас мне все еще больно. И я тогда буду мочить тебя, мстить тебе, причинять боль тебе, потому что ты когда-то причинил боль мне. Ну вот такие вот конфликты, и пока они есть внутри, пока они не проработаны, не исцелены, в отношениях это будут как ежики, два ежика, которые друг друга колят. На самом деле нужно вот, это, ну, вот в это погрузиться, понять, исцелить, проработать. И уже тогда... Пов... Что излучаем, то и получаем. Поведение партнера будет намного комфортнее и сгладиться. Вот такой вот большой ответ, аж на целых 10 минут. Поэтому э, давайте так, э, двигаемся дальше. Такое продолжение этого вопроса. Всем ли нужны отношения? Обязательны ли отношения? Нормально ли, если человек без отношений чувствует себя прекрасно и не стремится в отношения? В принципе, да, как я уже чуть, ну, буквально 5 минут назад рассказывал, что в современном обществе отношения не важны, то есть они не обязательны для выживания индивида, и я знаю некоторое количество женщин, которые рожают ребенка лично для себя. Или, допустим, там родили ребенка, развелись мужем и преспокойно живут себе сами. То есть, вот период именно. Там, Воспитание там, до трех лет декрета они побыли с мужем, он обеспечил им выживание, и потом с мужем разошлись, ну, по каким-то своим причинам, и дальше ребенок в садик, женщина на работу и нормально, ну так относительно нормально живет. А, тут ключевой вопрос: почему данный человек, ну, как конкретный человек, не хочет отношений, не хочет близости, потому что, скорее всего, есть некие травмы в аспекте привязанности. То есть, скорее всего, родители не находились в связанности, ну, вот в близких отношениях и не научили этому ребенку. Ребенок просто не умеет находиться в близких отношениях, когда есть контакт. Ну, давайте так, что-то в моем понимании, что такое близость. Это открытость плюс безопасность. То есть когда вы можете открыться партнеру, и вам от этого безопасно, вы знаете, что он вас туда не замочит, вы, вы можете предъявиться ему в своей боли, и вы знаете, что в ответ вы не получите каких-то тумаков, да? он не причинит вам какую-то, ну, не начнет мстить, и не начнет вас вот в, в эту болевую точку э, нажимать и говорить, вот и вот, вот, вот, вот. И на это нужна реально большая психологическая зрелость, взрослость взрослая позиция ну, не давить, не мочить, поэтому сейчас отношения, ну если нет, то и нет, и много людей, которые именно отношения компенсируют работой, хобби, порнхабом, ну и еще чем-нибудь, то есть, ну вот так бывает, то есть, оно не обязательно, и если в эпоху рыб, то есть предыдущую тысячу лет условно да я вообще это не сильно подозреваю что там очень много информационных искажений то есть если раньше давайте так раньше именно для выживания нужны были отношения то сейчас без отношений вполне вот, возможно чувствовать себя прекрасно но э, для меня это все равно признак того что внутри сидит боль и ее бы хотя давайте так э, тут еще я бы задал вопрос, да, уже как психотерапевт, к тому, почему данный человек, который не хочет отношений, да, почему он избегает отношений, почему он говорит, мне без них хорошо, да? То есть, на, действительно, в современном обществе, в нынешнем, ну, в люб, давайте так, в любом обществе находиться в отношениях труднее. Потому что здесь приходится в отношениях во многом жертвовать собой, своими желаниями, своими интересами, своим временем ради партнера. И здесь много вопросов к возможности эгоизма, способности отстоять свои права, свои желания, свои границы, свое пространство. Да, там территориальное, предметное, ну Временное пространство и так далее. То есть, если этих способностей нет, да, опора на себя и отстаивание своих границ, то, естественно, в отношениях находиться очень трудно. А если это есть, если вы это прекрасно умеете, тогда вам в отношениях находиться легко. Если вы можете себе подобрать партнер, который тоже это умеет. Когда два взрослых человека, то им в отношениях классно. А если один взрослый, другой ребенок или там другой один треугольник Аркмана, да, один э, критик, а другой жертва, да. То есть агрессоры жертвы, им в отношениях больно, им в отношениях, тяжело, в отношениях тяжело, потому что треугольник постоянно вертится. Поэтому вот тут ключевой вопрос, а почему я люблю этот вопрос. Дальше, следующий, третий вопрос, да, если есть какие-то вопросы по ходу, вот, ну, ко мне, да, то пишите их в комментарии, я вижу и буду отвечать. А, вот, да, кстати, сейчас. Чувствую, что… О, есть. Значит, нужно прокручивать мне, раскролить. А, я хочу привязки между мною и быть батя... а, угу. Да, это, это я на русский сразу буду переводить. Если привязанности между мной и родителями не было, а в отношениях я, наоборот, привязываюсь, может, слишком, что тогда? Ну, получается, вы… Давайте так, по отношению к родительскому сценарию, мы, можем, мы, люди, можем выбирать как сценарий, то есть повторять сценарий родителей, так и противоположность. То есть то, что вы недополучили в родительских отношениях, вы пытаетесь компенсировать, дополучить в отношениях со своим близким человеком, да, там, мужчиной, супругом и так далее. Ну и с одной стороны это хорошо, хорошо, что вы это осознаете, но занадто, да, то есть слишком. То есть это все равно, значит, вы чувствуете внутреннюю пустоту и пытаетесь своим мужчиной, своими отношениями эту пустоту заполнить. Но вы не сможете ее заполнить, потому что это, ну давайте так, это пустота, давайте я таким очень эзотеричным языком скажу, возможно, вы поймете эту фразу, Пустота, созданная в Муладхаре, не может быть заполнена с То есть пустота, которая была создана на уровне отношений с родителями, не может быть заполнена партнером из отношений, ну, из горизонтальных отношений. Да? То есть это другой уровень базовый. И там нужно работать именно вот с этим вот базовым родительским уровнем и ее заполнять внутри себя своими, вот, ну, давайте так образами родителей внутри себя интерректированы, то есть внутренними родителями. Поэтому вы сильно завязываетесь в отношениях, то есть сливаетесь, потому что вы пытаетесь вот эту пустоту заполнить. Но, но это не поможет, потому что она на другом уровне. Это как, ну, я объяснил. Это, грубо говоря, вот представьте себе трехэтажный дом. Первый этаж, подвал, ну, второй этаж, первый этаж и подвал. Да? Получается у вас дыра в подвале, да, там пробиты окна, а вы пытаетесь занавешивать окна на первом этаже бессмысленно, да, или там закладывать их кирпичом, потому что дыра в подвале. Ну вот, поэтому правильнее всего именно прорабатывать свои родительские, детско-родительские отношения, то есть ваши отношения с вашими реальными родителями, папой, мамой. Давайте вот как раз сейчас вот расскажу такую тему. Буквально полчаса час назад делал сеанс кормокоррекции клиентки и обнаружил, что у нее неправильное течение энергии в роду. Получалось так, что родители вместо того, чтобы давать детям, от них требовали и дети очень слишком много давали своим родителям внимания, заботы. То есть по факту родители просто родили детей, да, там довели до какого-то уровня, там, ну, допустим, там, выпустили после института и сразу начали требовать. Ты типа за мной ухаживай, ты меня обслуживай, давай мне денег и так далее. И дети это дают. Ну, или физически, или как-то эмоционально. То есть, слишком дети, вместо того, чтобы заниматься своей собственной жизнью, или там заботиться о своих собственных, ну, о внуках, да, о своих собственных детей, они всю энергию направляют назад к предкам, да, к бабушкам, дедушкам. Это неправильно. Вот. Правильно, когда родители воспитали детей там, до 21 года и отправили с Богом в мир. И дальше занялись своей жизнью. Вот. И периодически, когда дети приходят, с какими-то вопросами то подсказывают или просто там прибывают рядом, помогают, поддерживают. Так. Дальше двигаюсь. Следующий вопрос. Что делать, если хочется отношений, а их нет? Есть ли эффективные методы поиска? Хочется не отношений? Вот, и, собственно говоря, мой ответ. Хочется не отношений а хочется некоторого удовлетворения своих потребностей. И если у вас сейчас нет отношений, значит, по какой-то причине ваше подсознание блокирует возможность отношений, ну, пребывания партнеров. Потому что, возможно, да, как вариант, предыдущие отношения очень болезненно закончились, и подсознание боится повторения той же самой фигни, да, ну, быть ретравматизации. И поэтому, то это то не не-не-не-не, мы снова в это говно не полезем. Нам туда не надо. Вот, то есть для, для того, чтобы создать, позволить себе создать новые отношения, нужно полностью исцелить боль прошлых отношений. Вот у меня была такая, э, ну, ситуация, история, да, кейс. Пришла ко мне клиентка на кормокоррекцию и говорит, что вот... Уже год никак не могу завести, создать отношения, мужчины вокруг вьются, мы с ним типа ходим на какие-то ну, тусовки, общаемся, ну, в лучшем случае случайный перепихон, но именно отношения не завязываются. Вот они ходят мимо, ходят вокруг, но, но, но именно там на одноразовый секс но как-то вот, вот ну не получается в чем причина ну и дальше прорабатывали эту тему копали внутрь и оказалось что внутри нее сидит страх мужчин именно страх близости страх открыться и поэтому внешне она вроде бы как демонстрирует что все классно все супер зашибись я готова к отношениям даже ноги раздвигают. но внутри нее сидит боль и иногда она ну, организовывает дело, совершает какие-то там поступки, какие-то действия, которые мужчин пугают, которые мужчин отталкивают. И когда мы это вот за там, несколько недель, за вот эти шесть встреч курса коррекции обнаружили, устранили, плюс, э, то буквально через месяц эта девушка нашла себе мужчину, с которым уже вот благополучно рожают ребенка. Суть в чем, что если не получается что-то создать, значит внутри сидит страх, который мешает, который вот это отталкивает. Надо его обнаружить и отключить. Вот и все. То есть задать себе вопрос, а чего я боюсь на самом деле? Почему внутри сидит? Ну почему я... Вот если бы... Давайте такой вот... Есть вопрос про вторичные выгоды. Если бы я сама себе организовывала вот такой вот, ну, вот такое вот безотношенчество, да, то есть отсутствие отношений: то, в чем моя выгода, в чем плюсы могут быть. Ну и, например, да, что не надо тратить время, не надо ну, на партнера, да, не надо с ним ну, там, уделять ему слишком много внимания, то есть я тогда не растворяюсь в нем, он не, не сгружает на меня свои проблемы и так далее. То есть выгод, выгод от одиночества реально уйма. То есть на самом деле может быть такое, что подсознание просто понимает, что э, в данной ну, в образе жизни, да, там восприятии мира, восприятии отношений, отношения это скорее энергозатратный процесс, скорее утечка энергии, растрата энергии, чем получение никаких бонусов. Да нафига. Нет, ну вот реально, вот смотрите, опять же, вернемся в 50 лет назад, да, э, партнер нужен был для того, чтобы там, ну, для женщины, чтобы он приносил много денег, ну, обеспечивал быт, обеспечивал, э, зачастую там мужчинам выдавали квартиры, ну то есть именно семейным выдавали квартиры, одиночкам ред, реже выдавали квартиры, ну и э, там прибить гвозди, э, при, починить краны и так далее, потому что 50 лет назад э, э, много домашних дел мужчины выполняли самостоятельно. Вот я, очень, вот я, например, из таких мужчин, да, которые выросли в частном доме, я практически все могу сделать сам. Проводку, электропроводку провести, трубы поменять. Вот сегодня кран на мойке поменял. То есть я просто вырос в таком пространстве, что я могу все сделать сам. В советское годы так было принято, что мужчина должен делать, сделать все сам. То сейчас это не обязательно. Вот. Сейчас другой мир, сейчас мир уединения, одиночества, сейчас мир одиночек, потому что люди не умеют находиться в отношениях, потому что в отношениях быть энергозатратно, выгод меньше. Вот как-то так. Поэтому нужно искать собственную выгоду, собственные выгоды. И вот на самом деле, повторюсь, что мы хотим не отношений, мы хотим удовлетворения каких-то своих потребностей. Там потребность в сексе, потребность в близости, потребность в деньгах, потребность в жизни далеко от родителей, да, то есть в каком-то своем пространстве, потребность в уважении, потребность... Ну, в материнстве немножко неправильное слово, да, но самореализации, вот в самореализации какой-то. То есть мало ли что, какие потребности внутри вас сидят. Просто их нужно осознавать и понять, что вот данный человек вот, вот удовлетворяет такую-то потребность. Света, привет. Олечка, привет. Юлия, привет. Наташа, привет. Всем, кто добавился, всем привет. Так, я надеюсь, что я ответил на этот вопрос и двигаемся дальше. Если существующие отношения не нравятся, их рвать или можно как-то поменять, чтобы нравились? Вот вы знаете, я когда слушаю Михаила Рубковского, который говорит, что если отношения не нравятся, их нужно разрывать и искать себе следующего партнера, и когда я читаю похожие статьи, у меня возникают двоякие чувства. На самом деле порвать отношения – это очень легко, это крайне легко. А вот организовать пространство так, чтобы партнер поменялся и вам с ним стало комфортно – это намного труднее. Во-первых, это дольше. Во-вторых, нужно организовать пространство для изменений, то есть быть самому взрослее, то есть воспитывать, поддерживать партнера, то есть его реально воспитывать. и Люди меняются только в двух случаях. Первый из двух вариантов: первый вариант, когда они сами хотят таких изменений, и вы просто им подсказываете со своей стороны, со своей, со своего, со своей картины мира, да, а какие, куда вот можно было бы измениться да, человеку. А второй, если он оказывается в невыносимых условиях. Ну, это, как знаете, человек, который оказался допустим, запертый на лестничной площадке, и выход есть только через крышу, да, и там через пожарный спуск, то он хочет, не хочет, но он будет подниматься на эту крышу. Вот. То есть, если, допустим, ну как, как, как школьников заставляют учить уроки? Ему говорят, если ты, допустим, год сдашь на, дни, ну, на четверки и пятерки, там, без строя кто мы купим тебе там планшет или там ноутбук и ребенок чувствует мотивацию и занимается да? то есть создать человеку мотивацию то есть но ну, некие невыносимые условия то есть рамки и чтобы он двигался в этих рамках вот. но это нужно уметь это нужно знать это нужно понимать куда двигать человека то есть это еще делать грамотно то есть знать понимать чтобы чтобы ваша корректировка его пути развития была адекватной вот. А разорвать это проще всего. На мой взгляд, когда вы помогаете вашему партнеру развиться, вы таким образом зарабатываете себе плюсы в карму. Во-первых, вы сами становитесь, становитесь устойчивее в более взрослой позиции, да? не в такой родительской назидающей, критикующей, да? а во взрослой. Ага. То есть вы постоянно корректируете свое направляющее воздействие, чтобы человек продолжал двигаться. То есть вы создаете ему коридор, коридор изменений. И как, только, и как и он по этому коридору движется, и вы его направляете туда, куда вам надо, и куда для него хорошо. Но для этого еще нужно знать, а куда хорошо. Поэтому я сторонник того, чтобы отношения корректировать, ну, как минимум рассказывать, что вас не устраивает в партнере, да, в поведении партнера и предлагать ему варианты изменений. То есть, вот меня не устраивает в тебе вот это вот, я бы хотел от тебя вот раз, два, три. Да? Меня не устраивает в тебе а, Б в, я хотел бы раз, два, три. И тогда партнер понимает, что от него ожидает. То есть, именно корректировать отношения, это, и это круто, это сложнее, это намного сложнее, чем порвать отношения и... Не факт, что следующий партнер будет лучше. Я помню, как-то ехал в транспорте и слышу, сзади женщина, две женщины разговаривают. Одна говорит «Слушай, что такое? Каждый следующий мужчина хуже предыдущего». А другая говорит хм, «Странно, а у меня каждый следующий мужчина лучше предыдущего». Ну и там дальше обсуждали. оказалось, что вот эта вторая женщина она после каждых отношений, после каждого расставания идет к психотерапевту, прорабатывает с ним все эти глюки. Она занимается, она занимается саморазвитием. А первое, оби... закончились отношения, она обиделась, ежиком настроилась. В этом ежике нашла следующее отношение, там снова покололась, следующее отношение снова покололась, новые рамки. Поэтому отношения существуют для того, чтобы вы развивались, а не для того, чтобы вы кололись. Так. Да, вот Света написала. Работать с кармой, своей кармой, для улучшения отношений. Разве это не манипуляция? Давайте так. Что такое манипуляция? Не хочу сейчас лезть в Википедию ну или в Викисловарь, Вики но... Манипуляция – это управление состоянием или поведением другого человека с целью удовлетворения неких своих потребностей. Когда вы ребенку говорите «иди спать», уже поздно – это манипуляция. Когда вы к партнеру, допустим, к вашему супругу пристаете, ласкаете его, за, там, прикасаетесь к его эрогенным зонам, да, вы таким образом… Манипулируете его психофизическим состоянием ради получения секса. Когда вы звоните, допустим, своему партнеру и спрашиваете «а давай сегодня вечером поужинаем там, в таком-то ресторанике или, или закажем суши» – это манипуляция. Я сейчас открыто и не ну, неприкрыто манипулирую вашим сознанием, и вы позволяете мне делать. По факту любое общение – это манипуляция. Угу. Любое общение – это манипуляция. Просто почему-то в нашем современном мире этому слову придают негативный оттенок. Любое общение – это манипуляция. Манипуляция состоянием, сознанием, либо поведением. Так, Вик... Виктория написала, «Если партнер соглашается со всем и ведет себя по-прежнему». Ну, это значит, он посылает вас нафиг. То есть он говорит, он играет с вами в игру «да, но». То есть «да, да, да, ты говори, но я буду поступать по-своему». Это значит, что он обесценил. Но он не принимает, не уважает ваши желания, ваши, ваши потребности и поступает по-своему. Так, а я двигаюсь дальше. Следующий вопрос. Есть ли типичная ру? Так, Алиса, выключайся, мне сейчас не надо. Есть ли типичные роли в отношениях, дает ли что-нибудь такое знание? Да, роли есть. И такие три базовые роли – это роль супругов. То есть, ну, это горизонтально просто мужчина и женщина, которые ведут некий совместный быт на данной, на данной территории, да, там, в данной квартире. Вторая, второй тип ролей – это любовники. И третий тип роли – это родители. И в зависимости от того, ну, допустим, как вы, если вы знаете, какую роль вы сейчас играете, как вы себя сейчас проявляете, то вы можете управлять своим поведением. Вот сейчас вспоминается анекдот про трехфазную жену. Два мужика общаются. И один, говорит, ну, один спрашивает, слушай, почему ты до сих пор не, не женился? Он говорит, понимаешь, я ищу трехфазную жену. Это как? Говорит, ну, чтобы она была любовницей в постели, хозяйка на кухне и леди в гостях. Ну, прикольно, да, посмеялись. Короче, прошел год, и снова встречаясь эти два друга. Тот второй ходит такой смурной, печальный. Что такое? Ей смотрит кольцо на пальце. Типа, что женился, да, ну и что, как тебе жена, да, у нее сдвиг по фазе. Это как? Ну, она э, леди на кухне, хозяйка в постели и любовница в гостях. То есть небольшой сдвиг, сдвиг по фазе. То есть важно, ну, в отношениях хорошо бы, да, хорошо бы, чтобы все вот эти роли, э, супруги, любовники и, так скажем, родители... Вот это иерархическая, то есть мы родители для своих детей и дети для своих родителей, чтобы вот эти роли правильно проявлялись, потому что ну, важно еще понимать, что мы создаем отношения не только с этим человеком, да, там, с супругом, ну, с мужчиной, с женщиной, мы создаем энергообмен со всей его родовой системой, с его папой, мамой, дедушками, бабушками и так далее, и так далее со всей этой системой. И очень не зря в старые времена был процесс сватовства, изучения всей родовой системы, то есть люди так заботились о комфорте новых да, ну, новой семейной ну, ячейки общества потому что если там в родовой системе потенциального супруга много глюков много искажений тогда скорее всего вот те вот родовые искажения будут вносить деструктив вот в эти отношения, потому что все равно правила поведения той, второй семьи будут так или иначе проявлять себя здесь. Ну и допустим, вот давайте так, для примера, чтобы было понятно. Если в семье ну, у одного из супругов, как только возникает какая-то трудность, то вся семья сплачивается и начинает помогать, то, допустим, во второй семье, как только э, кто-то допускает ошибку, все начинают э, вот в эту ошибку еще макать в грязь, да, там, обзывать, оскорблять. Да? Бывают и такие семьи. И, ну Или, допустим, игнорировать, обвинять. И вы понимаете, что когда ну, на начальном этапе отношений это не сильно явно, не сильно проявляется. Вот, а, ой. Вот. И постепенно, постепенно, чем, через годы это становится видно. И это может быть какие-то э, паттерны поведения по воспитанию детей или по отношению к родителям. Поэтому все сложно, и поэтому нужно очень смотреть внимательно. Не бухаться, не проваливаться в отношениях. Так, э, следующий такой вот вопрос, комментарий пришел. Всегда ли прекращающий внезапно? прекращающий внезапно без отношений, без обсуждения ситуации мужчина является нарциссом. Нет. Просто ответ. Нет. Да, мы сейчас живем в нарциссическом обществе. Да, у нас сейчас э, большинство людей в той или иной степени имеет нарциссическую травму. Что такое нарциссическая травма? Это когда э, человека, когда ребенка не ценят, не уважают, э, не любят, а хвалят только за послушание за то, как, если ребенок поступает в угоду родителям, то есть послушный, ну или достигает неких целей, потому что родители этого хотят. То есть это и есть нарциссизм. Да, нарциссическая травма, когда не принимают суть ребенка, а создают некую внешнюю форму, внешнюю оболочку, и ребенок должен этой оболочке, этому образу соответствовать. Вот это и есть нарциссическая травма, в моем понимании. Вот. Поэтому далеко не всегда мужчина, который прекращает отношения, человек, который прекращает отношения, нарцисс, это может быть здоровенький, ну, относительно здоровенький человек, который понял, нет, в этих отношениях я не хочу, и для того, чтобы не травмировать партнера, я просто исчезну и все. Потому что объяснять, что, извини, у тебя там количество там травм зашкаливает, не каждый это может сделать экологично. Просто слиться, так, так проще, так безопаснее. Так, еще вопрос, если данный мужчина предназначен по карме, даже если вы расстались, соединятся ли в итоге они? Нет. Давайте так, одно дело карма, а другое дело свобода воли. То есть свобода воли – это одна из базовых, даже фундаментальных особенностей жизни человека на планете Земля. На других планетах там другие правила. Вот У нас вот для человечества первейшее правило – это свобода, свобода воли. И если данный человек, мужчина, ну давайте так, опять же, я не верю в то, что данный мужчина предназначен по карме. Скорее всего, вот ваши души там где-то договорились, и вот, вот сейчас провести, ну, провести некоторое время вместе. Если вы отказываетесь, то это ваш выбор, ваша свобода воли вы имеете, ну, можете его проявлять. Ну, и ваша ответственность, да, карма это ответственность это последствия ваших поступков никто вас насильно соединять не будет но вам будут тонко намекать что неплохо бы прожить некий опыт то есть данный человек пришел в вашу жизнь чтобы собой предоставить вам некие условия для получения некоторого жизненного опыта и ваша душа согласилась на эти условия на этот опыт и вы можете согласиться а вы можете отказаться и как вариант, вам может, могут дать следующий шанс, и другой, появится другой мужчина, другой человек, который предоставит аналогичный опыт. А может и все, провтыкали. И следующий повтор может быть в следующей жизни, а может быть не быть никогда, и вы просрали свой шанс. Все очень индивидуально, нужно конкретно смотреть, конкретно разбираться. Так. Дальше, следующий вопрос. Кармические связи для семьи? Отработки? Это отработки или проработки эмоций, чувств и так далее? Или это пере, э, перекрестки столкнулись и каждому дальше идти своим путем? Как отличить кармическую связь и обычную? А, скажу так. Все отношения кармические. Вот реально все. То есть все, что происходит в вашей жизни, это карма. Карма – это путь, это нить. То есть это последствия ваших поступков, того, что вы сделали раньше. То есть все отношения кармические. И просто окружающие люди – это, вы знаете, вот театр одного актера. И вот вы проживаете спектакль своей жизни, а все люди, которые вокруг вас, это статисты. Они помогают вам прожить свою собственную карму. Ну, это так вот ну, очень, может быть, грубо звучит. Но для них вы статист. И по факту, то есть вы помогаете им прожить их карму для этих людей. Поэтому на самом деле мы друг другу помогаем. Ну, или, ну, давайте так, помогаем. Потому что есть э, там, черные учителя, белые учителя. То есть черный, белый учитель говорит, делай с нами, делай, как мы делаем, лучше нас. Вот смотри, как я, повторяй за мной, и будет тебе счастье. А черный учитель, он причиняет боль, показывая, как... Делать нельзя, как жить нельзя. И он причиняет боль либо себе, либо вам. И все крайне ну, индивидуально, нужно индивидуально рассматривать. Но все отношения, все отношения кармические, особенно... Э, да нет, бывает такое, что... Вы, ну, ну, давайте так, э, прим, для примера... Э, Иногда я хожу на нудийский пляж. И мне это там, раздеться и позагорать целиком достаточно комфортно. Но 10 лет назад я с друзьями поехал на фестиваль. Фестиваль находился там в Затоке, там есть тоже большой нудистский пляж. И все мои друзья уже разделились и загорали, а я сидел в плавках и стеснялся. И тут я услышал слова одного шамана. Ну, там фестиваль, естественно, много тренеров. 10 лет назад это было круто, это были реальные мастера, а не та шушера, которой много сейчас. И вот этот шаман, реальный шаман, человек, который со стихиями работает, он сказал такую фразу. Как можно оскорблять великую стихию воды, одеждой, то есть не сливаться с ней целиком, а ограничивать свою сакральнейшую часть. И вот вы знаете, вот эти вот там пять минут разговора это было все наше общение. Я его до этого там, на фестивале я его мельком видел и после этой фразы я его тоже видел мельком. Но эта фраза, а вот эти пять минут оказали огромное влияние на мою последующую жизнь. Кармические ли это отношения или нет? М? То есть, иногда кармические отношения могут быть огромными да, и длиться там, годами, десятилетиями, а иногда это бывает столкновение на две минуты. То есть, я считаю, что карма есть все. Кармические отработки, кармические отношения. Вот, вот. Ну Давайте так. Давайте на этом остановлюсь. И давайте следующий вопрос, он развернет, для чего кармический человек приходит в мою жизнь? Для того, чтобы чему-то научить. Опять же, ну давайте такой пример, что кармические отношения, которые и нести тяжело, и бросить жалко. То есть вам тяжело, ну трудно находиться в этих отношениях. Ну, давайте так, это негативный аспект кармы, да, то есть вам тяжело, темные, темные кармические отношения, сложные, да, вам в этих отношениях тяжело, но трансформационно вы понимаете, что вы меняетесь об этого человека, об него, да, как это ударился об стенку, да, об этого человека вы меняетесь, или вы опираетесь на него и растете. Это тоже формат кармических отношений. Или рядом с этим человеком вам настолько комфортно, вы наполняетесь, вы кайфуете, и вам, хоч, вам ваши крылья расправляются, и каждое утро вы просыпаетесь счастливыми, потому что этот человек рядом, он вас чем-то наполняет, наполняет. И это тоже кармические отношения. Или, допустим, ваш партнер – дичайший агрессор, он вас гнобит, он вас... Как-то унижает, оскорбляет, то давит вниз. И вы чувствуете себя бедным, несчастным. И этот черный учитель, он показывает вам на вашу собственную слабость, на вашу неспособность сказать «нет, я хочу ну, отстоять свои права». И это тоже кармические отношения. И может быть именно для этого человек пришел в вашу жизнь, именно чтобы научить вас заботиться о себе. Есть у значит, клиентская, кейс, да? есть у меня клиентка, которая пришла ко мне на кармокоррекцию с жалобой на мужа, что он тиран деспот, а она такая вся бедная, несчастная жертва, и мы там прозанимались долгое, ну, несколько недель, чтобы она наконец-то поняла, что она имеет право на самостоятельность, иметь время для себя, иметь время для того, чтобы быть наедине с собой, удовлетворять свои какие-то потребности, и ну, для того, чтобы говорить мужу «нет» или «я хочу этого», да? «я не хочу так, а я хочу вот так», ну, понадобилось время. И на самом деле, изучая ее родовую систему, я понял, что а она родом из Востока, там, Казахстан, Узбекистан, Узбекистан, я... мы обнаружили, что на самом деле это одна из То есть, проблем, одна из проблем ее родовой системы, неумение сказать «нет», неумение сказать «стоп, я хочу» да, поставить себя, свои желания, свои потребности на первое место. И этот человек, а он как раз тот, который психотик который говорит вот только так как я сказал и никак иначе то есть он для нее некий образец для подражания ей нужно научиться делать так как он он ее учит но через боль так татьяна вопрос не каждый может стать тебе другом но каждый может стать тебе учителем да все все люди которые для нас к нам приходит это некие посланники которые пришли с какой-то вестью надо просто уметь ее услышать так александр приветствую рад видеть вас так виктория познакомилась с мужчиной который очень похож на бывшего внешний род деятельности манера общаться о чем это значит но ну, скорее всего это не недопрогенный урок ну или э, в бывшем так скажем был было некоторое количество позитива, да, их и хочется повторений. То есть, хочется. Ну, что такое внешность? Внешность это характер. Там, телесная психотерапия говорит о том, что телосложение, внешность человека соответствует ему характеру, его характеру. И, э, и, под, ну, зачастую у полных людей один характер, у ходощавых другой характер, у там, маленьких, худеньких третий характер, то есть есть некие типажи, типы характеров. И, скорее всего, тебе его тип характера был относительно комфортен, и, ты, и твое подсознание решило повторить отношения с таким же типом мужчины, с таким же характером. Если зависло, обновляйся. Так, Света... Отказ от отношений может изменить судьбу. Изменить судьбу может каждый момент. Вот, любой момент, любое действие. Это вот был фильм, ой не помню, как он называется. Если вы вспомните, то напишите, пожалуйста, название. как Путешественники во времени вернулись в прошлое, наступили на бабочку и вся планета поменялась. Просто потому, что раздавилась одна бабочка. Вся планета изменилось. Поэтому поменять в жизни может все, что угодно. Там, пойти на какой-то мастер-класс или не пойти. Там, начать отношения с каким-то человеком или разойтись. Особенно отказ от отношений очень сильно. Или, ну, говорят, изменение качества отношений, качество жизни очень сильно меняет отношения. Отказ от Ну и достаточно часто, когда мы откладываем какое-то решение, то нас судьба догоняет и через некоторое время уже заставляет принять это же самое решение, то есть совершить этот же самый поступок, но уже в 10 раз больнее. Ну, как-то так. Ох, какой большой вопрос. Так... Разделяются ли отношения по значимости? Так, это бы очень много. Давайте я буду по своему списку. На это отвечу чуть позже. Так. Вопрос. Что максимум может быть от кармических отношений? Так, если, к примеру, оба человека не свободны. Вот вы знаете, все, на что вам хватит вашей фантазии. То есть любые отношения бывают крайне разнообразные. И уроки каждый человек получает свои. И одни люди из кармических отношений, просто из любых отношений, может быть, там просто получить некую свободу, а другой может быть, может получить и свободу, и бизнес, и рождение детей, и все, все, все, все, все. А другой может не получить вообще ничего. Так что это очень персонально. Так, Татьяна, нет, это не «Эффект бабочки», фильм называется чуть по-другому. «Эффект бабочки» — это, это не о том. Это называется, вот этот эффект возврата в прошлое, изменения его и вернуться в другую реальность, вот, это, вот этот путь называется «Эффект бабочки», но фильм называется чуть иначе. в прошлом бабочку фильм в котором в прошлом раздавили бабочку называется и грянул гром вот оставляйте меня лезть в google благо что он есть так дальше что максимум может быть от связей от кармических от связей между мужчиной и женщиной если к примеру оба не свободны как говорил один мой знакомый шаман Минимальное, что может быть между мужчиной и женщиной. А, секс – это минимальное, что может быть между мужчиной и женщиной. Иногда даже вот такая вот какая-то ночная связь, да, там одноразовая, может кардинально поменять жизнь. Поэтому, еще раз, в вашей жизни могут произойти все те изменения, на которые вы готовы. Иногда вы внутри себя готовы на очень маленькие изменения и произойдут эти маленькие изменения. А иногда человек может прийти и поменять ваши отношения на 180 градусов. Вот. У меня, например, было так, что ну, в, в, мар, в мае месяце одновременно и пришли в мою жизнь отношения, и общем, очередная ступень по кормокоррекции. И я понял, что если бы, вот сейчас я понимаю, что если бы не было этих отношений, то ступень я бы... Не прошел, да? но ну, она бы прошла по-другому. Я бы не смог настолько сильно вырасти настолько сильно трансформироваться. Потому что там реально была смерть эго, есть, там была полная, вот, ну, полная смена личности, полное отношение к жизни. Поэтому вот, все, что вы хотите, все, что вы готовы, вот, насколько вы готовы поменять, настолько эти, поменяться, настолько эти кармические отношения могут вашу жизнь поменять. И есть такое понятие, как намерение. Это готовность совершать действия и получить результат. Намерение можно Через намерение можно, отношения могут поменять всю вашу жизнь, если вы готовы ее менять. Двигаюсь дальше. Десятый вопрос из 22. Если я должна что-то человеку по прошлым жизням, что в этой жизни предпринять, как закрыть и не перетягивать? Как понять, что закрылся, ну, как понять, закрылся ли долг? Если вы, ну, отвечаю. Если вы что-то человеку должны в прошлом жизни, то в этой жизни вы будете это возвращать. Ну вот как пример, да, могу рассказать о себе, что в прошлой жизни, в прошлых жизнях я многим женщинам причинял боль в силу специфики моей жизни, моей работы и так далее. А в этой жизни я являюсь целителем, я являюсь кармокорректором, я являюсь психотерапевтом. И большинство моих клиентов – это женщины. И я, если в прошлой жизни я женщинам причинял боль, то в этой жизни я женщин исцеляю. Я, наоборот, причиняю им благо, я исцеляю их боли. Вот. И иногда некоторые ведьмочки, когда приходят ко мне, они очень так настороженно и так, А я, как-то ну, вот, как вот что-то какие-то чувства к тебе испытываю. И мы начинаем это вот докапываться и иногда обнаруживаем вот такие вот какие-то ре реинкарнационные флешбеки. Поэтому если у вас, если вы, ну как минимум вы можете там сходить в регрессию, да там путешествия прошлой жизни и понять. Да? Ну вот, я иногда провожу такие вот консультации, такие практики для того, чтобы вы сходили в прошлую жизнь, посмотрели, а кто, кому, что оказался должен и, естественно, как это вернуть. Как можно понять самостоятельно по тому, какие претензии предъявляет ваш партнер к вам? Да? Что он от вас требует? Или что вам... Приходится ему давать. Вот, вот, вот такие вот моменты. Вот, вот как можно понять про долги. И как закрыть, ну как понять, закрылся ли долг, это когда вас уже ничего не связывает. Когда вы поняли, что ему ну, достаточно ровно, есть вы или нет у вас, и вам достаточно ровно. Это признак того, что долг закрылся полностью. Так, и под вопрос, да, если тупо перестал общаться с этим человеком, так понимаю, долг не закрыт, да, но по жизни уже не пересекаемся и нет предпосылок. Но, скорее всего, да, долг не закрыт, но нужно понять, по какой причине перестали общаться. Но это очень индивидуально, это нужно разбираться, и, в принципе, даже если отношения закончились, но есть еще некий висяк, есть некий долг, то его можно как-то скомпенсировать на уровне энергии, ну, на, на, на, на тонких уровнях, но это нужно персонально разбираться и смотреть, кто чему что должен и как это можно вернуть. Ну, допустим, если там, вы должны были родить этому человеку ребенка, то сейчас навряд ли вы ему родите, но можно что-то придумать. Давайте вот, вот пример расскажу, не совсем вот в эту тему, но похожее. Пришла как-то ко мне клиентка и начала жаловаться на боязнь летать в самолете. Пять лет нормально летала в самолетах, все было прекрасно. И в какой-то момент начались панические атаки. Просто сидит вот в самолете, он взлетает, она выпивает литр водки, трезвая, как стеклышко, ее колбасит, она боится. И ну, Пришла ко мне где-то за две недели до полета, она говорит, мне нужно лететь, а меня уже сейчас дома вот штырит. Что делать? Мы пошли с ней в регресс, обнаружили, что в прошлой жизни она была стюардессой. Она мне рассказывала историю, а я сходу гуглил. Я реально нашел эту историю, нашел эту стюардессу, естественно, я это все не показывал, ну, чтобы не ретроматизировать, но я нашел эту ситуацию, о которой она рассказывала. И, значит, она была стюардесса, которая предчувствовала, что самолет разобьется, и попыталась остановить полет, но он не остановился. И она разбилась вместе с самолетом. И ее душа испытывала чувство вины. И из-за этого чувства вины она приняла, душа приняла решение самой разбиться на самолете. Да? То есть, как бы искупить свое чувство вины, что она тогда не спасла тех людей. И мы создали виртуальное пространство, в котором она пережила этот опыт да, разбиение на самолете. И вернулась сюда уже с чувством выполненного долга, но это было создано специальное виртуальное пространство в странном поле, да, для того, чтобы она получила этот опыт. Все, она пришла, ну то есть мы провели эту работу, она приш, вернулась сюда и говорит, Леня, я вообще не боюсь летать на самолетах. Да? В конце полуторачасовой сессии она говорит, летать? Два раза подряд. Да, и через две недели она полетела абсолютно спокойно, абсолютно уверенно. И мне отсалитовало, что все прошло хорошо. Она закрыла свой кармический долг. Но это нужно было персонально понять, откуда, где, что и как. Так, персональные вопросы, наличные вопросы отвечать не буду. Это пишите в личку, записывайтесь на консультации. Татьяна, ну, вы понимаете, да, что если я на каждому буду отвечать на персональные вопросы, то и так уже два часа, это уже будет дольше. Давайте так. Рана, Татьяна, я вот ваши вопросы, задавайте в личку, записывайтесь на консультации, я на них подробненько буду отвечать. А я буду пока что идти по списку. Пром-пром. Вот, Александра задала вопрос, как договариваться с мужчиной, который уверен в том, что женщина должна быть покорной, с таким подавляющим мужчиной. Ну, два варианта поведения. Первый вариант поведения – это послать его нафиг. Да? Если мужчина, если человек, если ваш партнер психотик, эгоист, да? дичайший эгоист, то такого человека можно, ну, давайте так, для себя же безопаснее комфортнее послать нафиг и… И больше с ним не иметь дела. Да? Пусть его жизнь научит, или пусть с ним отношаются те жертвы, которым нужно пройти этот урок. И потом пойти к психотерапевту и, и прорабатываться. Это вариант номер один. Он самый простой и самый экологичный. Вариант номер два – стать более манипулятивным, чем он. То есть создавать ему, как я уже говорил, некие условия, в которых он ну вы, не он будет управлять вами, а вы будете управлять им. Да? Например, мама зовет ребенка, ну, мама говорит ребенку, что нужно идти кушать. Да? Время ужина. Мама зовет ребенка и говорит: ты на ужин будешь пюре или суп. Да? Это называется выбор без выбора. Она не спрашивает у ребенка. Ты будешь кушать, или что ты хочешь кушать, она вот именно вопрос самого факта приема пищи даже не поднимается. Она уже задает ему вопрос: что ты будешь кушать? Да, или такой, такой например, манипулятивный вопрос. Например, вот у меня была ситуация, я хотел поехать ну, отдохнуть. И я своей подруге ну, там, с подругой разговариваю, и я говорю что хочу ну, прикольно было бы поехать отдохнуть куда-нибудь она говорит да я бы тоже поехала я тогда гуглю я подбираю несколько мест куда бы я хотел поехать а да, там 4 места и отправляю ей и говорю вот у меня, мне интересно вот это выбери себе одно из того что интересно тебе это тоже выбор без выбора то есть какой бы выбор она ни сделала, любой из этих выборов интересен мне. В той или иной степени. Это тоже манипуляция, но она комфортна для обоих. И вот, в принципе, так можно договариваться с мужчиной, который, да, то есть женщина может быть, допустим, как бы соглашаться с таким мужчиной, но выполнять действия так, как ей это выгодно. Да, вот. Как это делать то, что тебе хочется, оформлять так это как так как это выгодно системе. Но это сложно, это нужно иметь семь семи, семи пядей лбу и уметь быть хорошим манипулятором. Не каждый к этому готов, не каждый это может. Но в принципе такой вариант есть. Ну или со, там ну, отпяривать так как так как надо для системы. Ну это сложный процесс. Так, Наташа, привет. Рад тебя видеть. А, так, Света, со мной можно пойти в регрессию? Ну да, я же сказал, что я вожу такие вот процессы. Ну, можно онлайн, можно тут вот в Одессе. Приходите ко мне. и да, В Одессе я или в семейном центре принимаю, а если уже на курс кормокоррекции, то у себя дал. Так... Дальше, следующий вопрос. В мою жизнь периодически стучатся женатые мужчины. Женатые, но очень хорошие. Естественно, отношения с ними не обсуждаются, и, понятное дело, я их направляю к жене. Нахрена мне такой опыт страдать? Зачем они посылаются мне? Вот и... Здесь, скорее всего, именно кармические отношения, то есть, скорее всего, впро... возможно, давайте не скорее всего, возможно, в... это идет процесс искушения. То есть, в прошлой жизни вы были там, любовницей или, там, наоборот, любовником и там, разрушали семьи. И сейчас вас вводят в искушение темные силы для того, чтобы проверить, насколько вы усвоили урок. Это один вариант. Да. Конечно же, нужно смотреть персонально, индивидуально подключаться и рассматривать этот процесс. И смотреть персональную карму. Но еще, давайте так, еще причины, которые могут быть. Данные мужчины показывают ну, собой да, возможные отношения. Да, возможно, как, как, могут быть, как можно создавать семью или как, как может разрушаться семья. Да, через вот, ну, наличие любого связи на стороне да, любовного треугольника то есть послание именно вот в, возможно еще в послан, посланники к тему какие бывают мужчины или Скорее всего, в прошлой жизни были какие-то, или там по роду, скорее всего, по роду были какие-то завязки с женатыми мужчинами, то есть какие-то такие кармические долги. И мужчины приходят для того, чтобы показать на этот долг. То есть, для проще всего, давайте так, зачастую душа выбирает такую, для воплощения такую семейную систему, где есть аналогичные травмы. То есть травмы семейной системы соответствуют травмам прошлых реинкарнационных воплощений. Поэтому посмотрите свою э, семейную систему, посмотрите судьбы своих предков, папы, мамы, пап, мам, дедушек, бабушек, пра-пра-пра-пра, может быть, тети, дяди, и э, проанализируйте, какие у них были сложные ситуации, связанные с женатыми... Ну, Давайте так, связанные с мужчинами на стороне, или там, с партнерами на стороне. Тут уже, ну, скорее всего, это женщины, у которых были связи на стороне. Или, там, во что это разрулилось? Ну, выливалось. И это будет для вас ответ. Так будет проще всего, быстрее всего. Это такая предварительная самостоятельная работа. Так... Ну, пока я вот спрашивал вопросы на вот эти ответы, ну, вернее, спрашивал вопросы, то такая вот пришла ко мне претензия, что все вы мужчины такие, я тут вам душу раскрываю, а он про какие-то договоренности рассказывает. Не понимаю. И я специально это сформировал как отдельный вопрос и хочу прокомментировать что мужчины и женщины разные. И чаще всего, да, не всегда, бывает и наоборот, но чаще всего мужчины более логические, более рассудительные, а женщины, они по своей сути более эмоциональные, более эмпатичные, более такие ведомые. И когда мужчина говорит, смотри, вот есть рамки, я сейчас, в данный момент времени работаю, взаимодействую с тобой вот в рамках вот этих рамок, да, вот в этих границах, да, и мужчина игнорирует всю эмоциональную составляющую женщины, потому что для него важны вот эти рамки взаимодействия. Для него это сейчас важно. Вот. И, возможно, чуть позже, когда вот эти рамки будут отработаны, да, это пространство закроется, мужчина сможет обратить внимание на эмоциональную составляющую, на эмоции женщины. А может и нет. Все зависит от того, какие отношения между данным мужчиной и данной женщиной. То есть, есть мужчины, которые видят эмоции женщины, которые их понимают и воспринимают. А есть мужчины, которым это все, все равно. Все очень персонально, все очень индивидуально. И ну, сказать, что все мужчины одинаковые, это будет ложь. Точно так же, как сказать, что все женщины одинаковые. Да? Важно, на мой взгляд, просто понимать, контекст текущей ситуации, то есть, что сейчас происходит. Да? Ну, допустим, как пример, да, когда мужчина за рулем да, ведет машину по городу по ожив... на, оживленной трассе, на оживленной трассе, на мой взгляд, будет верхом неадеквата женщине, которая сидит рядом или, например, сзади, Проявлять бурно проявлять свои эмоции она таким образом создает аварийную ситуацию, да? то есть нужно понимать контекст, важно, вот это архи, важно находиться, уметь находиться в своей так секундочку, свечка начинает буянить. Я ее Важно находиться в адек ну, адекватной ситуации, во взрослой позиции, понимать контекст ситуации. Да? А что сейчас происходит? Насколько уместно сейчас проявлять свои эмоции? Готов ли партнер эти эмоции выслушать или нет? Он сейчас находится в своем пространстве, в своем состоянии, и мои эмоции к нему ну, никак. То есть, контекст, контекст что сейчас происходит и почему. Поэтому, да, вы можете раскрыть мужчине, но ну, это знаете как, это похоже немножко на эксгибиционизм, да, когда э, женщина вечером идет по парку, тут подходит к ней мужчина в плаще и так раскрывает, эй, посмотри, какие у меня есть гениталии, и шо? Ну, он для себя ничего не получает. Потому что и он секса не получит, ну, какое-то возбуждение, и женщина ничего позитивного не получает. Потому что неправильный контекст. Если бы он подошел к ней, поздоровался, допустим, там, подъехал красиво, подарил там, ну, пригласил в кафе, пригла... обменялись телефончиками, тогда, может быть, что-то и вышло. А так вот это э -э -э, душевный стриптиз, он ни к чему позитивному не приводит. Да, контекст, что происходит, почему это происходит, умение адекватно выразить свое состояние, понять причины моего поведения, поведения партнера, да, почему он так себя ведет. Это, это называется взрослая позиция. Не детская, все вы мужики козлы, да, это инфантильно детская позиция, обвинить в своих проблемах кого-то другого. Это реально детская позиция. Да, взрослая позиция – это понять, что сейчас происходит с ним, что сейчас происходит со мной, и почему мы находимся в этих разных состояниях. Вот давайте так, если вы понимаете, о чем я говорю, если вы со мной согласны, поставьте плюсик вот в чат. А я пока тут почитаю, мне Татьяна написала вопрос. А, а фраза, комментарий. Да? Чтобы понять человека, постарайся поставить себя на его место, посмотреть на ситуацию его глазами. Да! Спасибо, да. Так, а я пойду дальше. Очень хороший вопрос про отношения, союз, союз мужчины и женщин. Это две половинки или такие целые, или такие целые личности? Но это скорее не вопрос, а просто комментарий. Как говорила Файна Раневская, половинки есть у таблетки и жопы, а я изначально целая. То есть, когда человек воспринимает отношения как взаимодействие двух половинок, он воспринимает себя нецелостным, ущербным. И тогда возникает некое обязательство. То есть, партнер обязан заполнить мою пустоту. Но это не получится никогда. Вот от слова вообще никогда. И... Получается, что вы будете требовать всегда от партнера, чтобы он заполнил вашу пустоту. А может вполне возникнуть ситуация, когда он не сможет это сделать. И тогда что? И тогда внутри вас возникнет обида, разочарование, раздражение, злость и так далее. далее. Какие-то негативные эмоции. Ай-яй-яй. Вот. Поэтому правильнее всего воспринимать себя как целостного человека и другого человека как целостного. И вы два целых человека, данный период времени, пути жизненного проходите вместе. Человек пошел, занялся своими делами, и вы продолжаете по своему пути идти самостоятельно, но идти целостными. А другой партнер просто помогает вам наполнить себя или там, помочь себе наполнить себя. Татьяна... Написал, классный эфир, сохранится ли запись? Хочу пересмотреть, не сначала попало. Я надеюсь, что запись сохранится. Я ну и здесь и на Фейсбуке, и я ее залью. Надеюсь, что я ее залью на YouTube, и в Инстаграм, ВКонтакте. В Одноклассники вообще не имеет смысла заливать там полтора человека. Ну, как-то вообще социальная сеть непопулярная. Такое. Это такое мои личные это, ворчалка. Я думаю, что вы поняли да, про, про личности, да, половинки, у жопы и, и у таблетки. Так, не, не вопрос, а так, вскользь пришло мое желание рассказать про вид про энерговампиров. Что такое энерговампир? Это человек, который тянет из вас энергию. Энерговампиры бывает трех видов – солнечные, лунные и огненные. Солнечный это вампир, он действует так. эй, эй, там, куда я иду, будет круто, давай двигайся со мной, ну, давай мне свой ресурс, и мы туда вместе пойдем, и там будет тебе счастье. Вы приходите к этому человеку, отдаете ему свой ресурс, там, деньги, время, эмоции, а человек никуда не идет. Он остается на месте, ваш ресурс употребил лично для себя, а вы никуда не попали. Это солнечный вампир. Он, излуч... Он типа излучает, вы ему отдаете свой ресурс, но взамен не получаете ничего. Да? Что такое энерговампиризм? Это когда вы что-то отдаете человеку, свою энергию, а взамен ничего не получаете. То есть только отдаете, только отдаете. Лунный энерговампиризм. Это унылыш, это когда человек приходит к вам и говорит, в моей жизни все хреново, одни проблемы, жизнь говно, ноет и жалуется на жизнь, вам становится его жалко или, или наоборот вы раздражаетесь, что этот человек к вам приходит и ноет, но чаще всего после... Ну, наверняка у каждого из, ну, почти у каждого человека есть там, друзья или подруги, которые жалуются, которые приходят в гости там, на рюмку чая вашего, ну, рю, вашу рюмку, вашего чая, то есть потребляют ваше э, внимание, вашу энергию, ваше время, ваш чай, ваше ваши печенье. Э получают, забирают вашу энергию, когда вы пытаетесь им помочь, они играют с вами в игру. Да, но», то есть вы им говорите, а давай ты сделаешь вот это, а давай вот так, а давай вот так. И они вам отвечают, да, я уже это хороший совет, но он мне не поможет. Да, и вы там 5-10 раз им даете разные советы под разными углами, они это все отмахивают и говорят, это все мне не поможет, и продолжают дальше на, ныть и жаловаться на жизнь. И когда они уходят, они уходят более-менее такие наполненными, а вы остаетесь опустошенными и разочарованными. Вот у кого есть такие друзья, давайте поставьте, пожалуйста, циферку 3 в чат, да, вот сюда вот. Для меня, что это значит? А, давайте так цифра 3, если у вас сейчас есть такие друзья. И цифра 4, если у вас такие друзья были, но вы от них избавились. Вот. Давайте. Так, на... пум пум Вопрос хороший. И давайте я... за Третий энерговампиризм, третий вид энерговампиризма – это огненный энерговампир. Это человек, который вызывает у вас раздражение. Он вас троллит, он вас как-то пинает, он оскорбляет, унижает, троллит. подкалывает, то есть он стебется над вами. И вы от этого испытываете негативные эмоции. Естественно, в его сторону вы испытываете колоссальное раздражение. Но ничего с, этой, с этим поделать не можете, ну, по какой-то причине. И это тоже форма энерговампиризма. Она очень близкая на солнечный энерговампиризм, но солнечный энерговампир, он... Он позитивный, он типа ведет за собой. А этот именно вот троллит. И таких людей тоже нужно посылать нафиг из своей жизни, учиться отстраивать, отстаивать свои границы. Ой, четверочки в комментариях на предыдущие. То есть вы наконец-то научились ну, от, от нытиков, от унылышей избавляться. Супер! Так, про энерговампиров я рассказал. Хороший вопрос Наталья написала: может ли э, мужчина, ну так, человек, может ли человек в отношениях выражать страх через сильную агрессию? Э, да. Э, реакцией на страх может быть желание убежать, а бывает такое, что собачка, которая загнуна в угол, ей отступать уже некуда, она наоборот бросается в ответ. Агрессирует. И может быть у человека есть такой паттерн поведения. Когда ему страшно, он проявляет агрессию, он нападает в ответ. И есть люди, которые нападают в ответ, ну, это называется превентивное нападение. Они превентивно проявляют агрессию, заранее проявляют агрессию, чтобы не, подали, не напали на них. То есть это признак внутренней слабости, низкой самооценки внутренней слабости. То есть сильный, э, э, ну, психически здоровый человек на других нападать не будет. Ему незачем. Он и так наполненный, он и так целостный, с ним и так все хорошо. Зачем ему еще раздражать других? А негативные эмоции по отношению к другим э, ну, на ровном месте проявляют те, у которых внутри есть какие-то проблемы, какая-то боль. И он специально нападает, чтобы еще больше этой боли не, не причинили. Так, следующий вопрос. Женский, эмоци... Я уже... Женский эмоциональный интеллект, эмпатия, управление настроением. Мужчины вообще это понимают. Я уже ответил чуть раньше на этот вопрос, и в принципе, Бывают, давайте так отвечу, бывают мужчины, которые это понимают. Не все, но бывают. Это называется взрослая позиция, называется э активное слушание, эмпатия, внимание к чужим эмоциям, но это на называется нормальное здоровое отношение или нормальное здоровое психологическое состояние, внимание к чужому, ну, к состоянию партнера, к психоэмоциональному состоянию партнера. Вот. Есть мужчины, которые настолько травмированы, что полностью замкнуты в себе, и только там, работа, футбол, иногда там, потрахали жену, иногда там, поели еду, и на этом все заканчивается. Это значит, что данный мужчина не умеет находиться в, отнош... в открытых, близких отношениях. Он умеет проявлять близость. Ну и здесь вопросы к его э, типу характера, к его способностям, к его умению находиться во взрослой позиции, умению вообще создавать близость и так далее, так далее, так далее. Но в принципе такие мужчины бывают. Которые понимают... Эмоции другого человека, Она называется эмпатия. И очень, ну, бывают женщины, которые не понимают чужих эмоций. Ну, это, если брать там, архетипы, то это может быть Афина, да, архетипы если божественный архетип, то Афина, для нее это главный бизнес. Или там, если мужские архетипы, то это может быть там, э, Зевс, Аполлон, Гермес. ну Короче, муж... мужчины реже, да, они менее эмоциональные. Они менее чувствительны, потому что они ориентированы на работу, на действие, а не на переживания, на эмоции. Но эмпатичные мужчины бывают. В принципе. Мало, но бывают. Так, следующий вопрос. О, давайте тогда я поэтому этому... Женщины, напишите, пожалуйста, в комментарии цифру 5, если в вашей жизни... Бывали, ну или есть, давайте так, 5, просто 5, если у вас ваши отношения, есть, давайте так, просто цифра 5, если вы знаете таких мужчин, которые чувствуют эмоции женщин, которые эмпатичные, которые управляют, умеют управлять своим настроением или настроением партнера, женщины, то есть вы знаете таких мужчин. Давайте так, я не в счет, да, вот другие я специально долго этому учился. Другие мужчины. Вот, одна пятерочка уже есть. Отлично. Женечка, привет. А я двигаюсь дальше. О, пятерочки пошли. Отлично. То есть, такие мужчины бывают. Их мало, но ну, бывают. Так, созависимые отношения. Рассмотреть эту тему. Есть ли тут какой-то кармический подтекст? Да, что такое... Ну, как я уже говорил, любые отношения это являются кармическими. В чем суть созависимых отношений? Когда один из партнеров зависим, что такое зависимость? Это когда состояние счастья зависит от какого-то объекта. Ну, например, да, алкоголики. Состояние счастья зависит от наличия водки в желудке ну, или в крови. Да? Или, например, наркоман. Да? Состояние счастья зависит от дозы наркотиков. Там, трудоголик. Состояние счастья зависит от количества часов, проведенных на работе. Там, адреналиновые наркоманы. Состояние счастья зависит от, э, от экстрима. И ну, здесь э, от адреналина и от э, дофамина, который выработался после завершения. То есть, э, какого-то экстремального процесса. Да? То есть экстремальный процесс побыл, человек выжил, да? и от, от того, что он успешно это сделал, вырабатывается большое количество дофамина, гормона радости, гормона счастья. То есть человек зависим от внешнего объекта. И если этого объекта нет, там, у алкоголика нет водки, у трудоголика нет работы, там, какие еще бывают мании, а, эм, альтру, э, измы, да, вот измы. Альтруизм, то есть человек чувствует себя счастливым только если помогает другим. Иначе он не может себя чувствовать счастливым. Это тоже зависимость. Эм, есть такое понятие, ну, нормальное здоровое состояние ⁇ это здоровый эгоизм. Какие еще бывают зависимости? Ну, от каких-то химических веществ. Например, э, зависимость от сериалов, ну, от телевидения. Зависимость... А, вот, информационная зависимость от смартфонов. Да, от, там, если три там, часа в день не, не, не по скроллю Facebook или там, Instagram, то ломка, э, сексоголики бывают. То есть, зависимости бывают разные. Вот. И, значит, первый, зависимый человек, он зависит от этого объекта. А второй, который созависимый, он, то, он пытается вот этого зависимого спасти. То есть смотрите, в чем суть вот, этого, вот этой всей кухни. Зависимый человек не умеет наполнить себя. И созависимый, то есть его партнер тоже не умеет наполнить себя и жить своей жизнью, и создать себе счастье любыми альтернативными способами. По факту оба зависят от объекта. То есть, жена алкоголика зависит от того, насколько алкоголик сумел выпить. Если он выпил и он счастлив, то все хорошо. Да, то все счастливы. А если он не выпил и раздражен, то все, все сегодня страдают. Вот. И э, вот, вот такие отношения зависимые, их суть в том, чтобы каждому из партнеров научиться Жить для себя, наполнять себя самостоятельно, независимо, то есть быть счастливым независимо от наличия этого объекта зависимости. Да? То есть быть счастливым независимо от водки или там от секса, или там от Фейсбука, ну и опять же, для того чтобы поменять вот это отношение, а ну и а, такую важную штуку скажу. Что любая зависимость на тонком плане выглядит как сущность. И всегда, когда я, ну, практически всегда, когда я работаю, проводил сеансы кармокоррекции алкоголиком, это всегда был зеленый змей, и это реально змеюка. Ну иногда она маленькая, иногда вот такая вот толще человека. И она примерно такого болотно-зеленого цвета. Вот. Ну, Дискомфортно, тошнотно, и фу-фу-фу. И изгонять ее – это ну, такой достаточно трудоемкий процесс экзорцизма. Но люди, в принципе, более-менее приходят в себя. Опять же, если это их собственное желание, и... Ну, если они готовы менять свою жизнь, то она меняется, а если не готовы, то через время все возвращается на круги своя. То есть это еще надо менять образ жизни. Обычно, если в семье, то это надо менять целую си семейную систему. То есть неправильно, когда, допустим, на, ну, не совсем правильно, или как бы слабоэффективно, когда на терапию или на, на кормокоррекцию приходит только один человек, там, созависимый или самозависимый. Правильнее всего, когда приходят оба. Да, и муж, и жена, а еще желательно, чтобы еще ребенок. То есть все вместе, вся семейная система проходит процесс изменений жизненного сценария. Постепенно, по чуть-чуть. И этот круто, и этот для работы. А если только один человек, то это трудно, потому что семейной системе, ну, она, она очень ригидная. Вот пример у меня был, пришла ко мне как-то на э, гипноз, Клиентка, она специально приехала ну, из Донецка, ну это когда еще это было, до 2014 года. Она специально приехала в Одессу ко мне на сеанс гипноза. И значит, я захожу в кабинет, а она там уже сидит, и рядом с ней женщина. Я спрашиваю, а, женщина что здесь делает, кто это вообще? Она говорит, это моя подруга, она будет следить, чтобы во время гипноза ничего со мной не случилось. То есть ничего плохого мне не, не загипнотизировали. Окей, хорошо. Ну, с чем задаю вопрос, с чем пришли, какой ваш запрос. И э, она отвечает, что ее отец был алкоголиком, ее первый муж был алкоголиком. Ее нынешний муж стал алкоголиком, и сын становится алкоголиком. То есть сын студент в институте, и он становится алкоголиком. И типа, я понимаю, там прочитала умных статей, я понимаю, что это какая-то проблема во мне, введите меня в гипноз и выключите эту проблему во мне. Я и говорю, что, понимаете, вы слишком контролируете и себя, и внешний мир, и этого контроля слишком много. Ну, я, это, грубо говоря, это был час, где-то мы беседовали, я, естественно, так это проанализировал, и я сказал, что, возможно, вы контролируете. И мужчины таким образом от вас сбегают, от вашего контроля, а сбегают куда? Туда, где вы не можете их достать, в мир морфея, в мир иллюзий, в алкоголь. Ну, пьяный дурман. Вы туда за ними сбежать не можете. И на самом деле, для того, чтобы мужчины перестали туда сбегать, вам нужно просто ослабить контроль, ослабить этот поводок. Хорошо, давайте попробуем, ну, пошли в гипноз. И я говорю, что, ну, я и сразу сказал, что вы мне платите за время. И большая вероятность, что... Сеанс гипноза не получится, потому что вы контролируете меня и себя. То есть вы согласны, что вот мы с вами работаем, вы платите мне за время независимо от результата. Да, согласно. пошли. Короче, два часа мы ему рылись, я ее, ну, хороших полчаса пытался скажем, загипнотизировать разными способами, ввести в трансовое состояние. Через полчаса она говорит, Леонид, я спокойно сижу, ничего, ни в, какие, ни в какой транс не впадаю. Я говорю, открывайте глаза, спасибо, с вас там, денежка, свободный, до свидания. Человек настолько сильно контролирует даже свое сознание. И, естественно, из страха потери, ну, из страха потерять контроль, страх разрушиться из-за неуправляемости, контролирует все вокруг, в том числе и мужа. Вот как-то так. Поэтому... Зависимости и созависимости. Причины этого бывают крайне разные. Нужно рассматривать каждую семейную систему персонально. Так, хорошо, давайте двигаемся. Если есть какие-то вопросы, пишите их сейчас. На, на них отвечу. И у меня осталось два вопроса. И мы будем, ну, я буду заканчивать этот эфир. Значит, следующий вопрос: кармическая завязка с членом семьи присутствие похожести в восприятии жизни и при этом полное неприятие друг друга. Ну в данном случае, в данном случае вы в человека смотрите как в зеркало и вам не нравится то, что вы видите, то есть человек вам ну, демонстрирует вас уже самих и вам это не нравится в себе, но вы это сами себе, скорее всего, вы сами себе в этом признаться не можете. И поэтому в других, давайте так, в других людях нас раздражает то, что мы не можем позволить себе, ну, или то, чего внутри нас, то, что нас раздражает внутри себя. Поэтому следует работать с тем, почему она вас раздражает и как вы относитесь к этому качеству в себе. Почему вас раздражает. Ну и, естественно, это прорабатывать. То есть либо принимать себя такими, какие вы есть, или позволять другому человеку быть таким, как он есть. Ну, там, например, там, вы э, любите селить деньгами и э, налево-направо, то есть не умеете ими управлять. Естественно, не принимаете это качество в себе, себя за него ругаете. Ну, вы себя за него ругаете так. это. А когда вы видите в другом человеке такое же самое качество, и вы понимаете, что этот человек разрушает свою судьбу, и вы... Проявляя заботу о нем, вот так вот криво, вот так вот неумело, раздражаетесь на него. То есть неумение принять судьбу другого человека, неумение э, принять свою судьбу и как-то это вот ну, с этим, с этим как-то повзаимодействовать. И финальный вопрос. 21 у нас их все-таки. Должен ли партнер разделять все основные сферы интересов, особенно духовную практику? Давайте так, у нас их будет Это сложный вопрос, поэтому я сделаю 22. Должен, не должен. Вопрос, должен ли? Отвечаю, не должен. Но это будет хорошим дополнением. Ну, давайте так. Представим себе ситуацию, что мужчина любит заниматься спортом. Ходить в качалку или там бегать, или еще каким-то спортом заниматься. Должна ли жена тоже этим заниматься? Совершенно не обязательно. И может быть, он свою жену такой спортивный мужчина как раз любит за то, что она домашняя, мягкая, уютная, печет пироги, ну и как-то там далее. Вот может быть вполне вот так, то есть должен ли, не должен. Но она комфортно, да, если это есть. Просто сама тема духовного развития, да, там духовная практика, да, это уровень ценностей это смысл жизни, ну, смысла жизни смысла жизни смысловая его. жизнь необразующая это уровень ценностей да, вот например как есть э, ну, есть люди для которых ценность – это пиво чипсы телевизор да, и все их больше ничего не интересует а есть люди для которых ценность это там, общение с богами постоянный духовный рост и произойдет, может, вполне может произойти так, что прошло, пройдет 5 лет или 7 лет совместной жизни, 10 лет совместной жизни. И вы поняли, что э, вы развиты, у вас 7 пядей во лбу, вы там академик, а ваш партнер как, как смотрел футбол, да, пиво, чипсы, телевизор, так и остался. И вам с ним даже поговорить не о чем. У вас нет тем для, для, для совместных переживаний. Вот на самом деле, что такое близкие отношения? Это близость, это комфортное совместное переживание. Если нет точек соприкосновения, то у вас нет совместных переживаний. Вы просто проживаете параллельно на одной жилплощади, каждый свою жизнь. Но это не отношения, это не близость. Это сожительство, совместное жительство но это не близость, это не отношения. отношения это вот символ бесконечности, это взаимное перетекание, когда вы делитесь переживаниями, ваш партнер их принимает, как-то на них рефлексирует, то есть отвечает, и вы принимаете его ответ и как-то вот принимаете в себя, и от этого меняется ваша жизнь. да, вот это и есть отношения. а если вот такого процесса взаимного энергообмена или там взаимного сопереживания нет, то это просто простое сожительство. Поэтому, давайте так, все сферы интересов нет, желательно, чтобы некоторые, да, чтобы был, был какой-то процент совпадения. Потому что, ну, например, там один партнер психотерапевт, да, профессиональный, а второй партнер, он не психотерапевт, он вообще не психолог. Но ему интересно, он иногда подсчитывает какие-то статейки, какие-то книжки. Да? Он хоть как-то, хоть капельку занимается саморазвитием. Вот Тогда им будет о чем поговорить. Да? Они просто оба взрослые, самодостаточные, развивающиеся люди. Просто один э, профессионал, допустим, один профессионал в, форме, в, виде, в направлении в сфере психотерапии, а второй профессионал, допустим, в бизнесе. Но, но, но этот бизнесмен, он все равно какие-то подсчитывает книжки по там, лидерству, по э, саморазвитию, по личностному росту, там, по э, психологии бизнеса. Да. Им есть о чем поговорить иногда. Тут ценность отношений в том, чтобы были точки соприкосновения, чтобы были темы для совместного обсуждения. Если этих тем нет, если вам не о чем поговорить, тогда смысла в этих отношениях почти нет. Ну, я так думаю. Кто со мной согласен, давайте поставьте плюсик в чат. Если вы не согласны со мной, поставьте минус. Так, поехали дальше. И э, какой процент автономии позволяет хранить близость и при этом не допускать слияния и растворения? 50%. Ну, я немножко сейчас троллю. А, то есть, смотрите, даже нет. Что такое процентов... Вообще отношения, давайте так. Вот, плюсики, отлично, вы со мной согласны. Спасибо, мне очень приятно. Как выглядит на психоэнергетическом уровне, как выглядит отношения? То есть сошлись, поговорили, давайте повзаимоотношались, повзаимодействовали на психическом, на эмоциональном, либо на телесном уровне, разошлись, и заново каждый живет своей жизнью. Кто-то пошел на работу, кто-то остался дома, кто-то смотрит телевизор, кто-то там, допустим, делает уроки. Каждый живет своей жизнью. Но периодически встречаются, обмениваются и как-то дополняют друг друга. И э, почему некоторые отношения? Давайте так, когда слишком много слияния вот, в отношениях, они иногда разрушаются. Почему? Потому что партнеры слишком растворяются друг в друге и перестают наполнять. Нас в другом человеке привлекает новизна, некая новизна. И если этой новизны нет, если нам нечем наполниться от партнера, мы не получаем от него ничего нового, тогда с ним становится скучно. И тогда этого партнера хочется отпустить его на волю. Бывает так. Поэтому важно, чтобы мы сами наполнялись. И проблемы в отношениях бывают, когда, допустим, жена хочет идти на какие-то тренинги, на какие-то курсы, а муж не развивается, он такой, знаете, угрюмый быдло, извиняюсь, на французский, угрюмый, э, ограниченный человек и, и оставля, заставляет жену сидеть дома. Почему он это делает? Потому что он подсознательно боится, что она допустим, разовьется, что она изменится, она увидит, какой он быдло, sorry. она увидит, какой он ограниченный, и уйдет от него. Она по факту она удовлетворяет какое-то большое количество его потребностей. А сам он это сделать не может. Он ну, созависимый по отношению к ней. То есть у него, вернее, он зависимый от нее на каком-то уровне. И поэтому он ее удерживает дома. Вот и все, вот и все. Поэтому, еще раз, все мы целостные люди. Важно уметь вот эту целостность сохранять и наполнять. Мне нравится вот такой вот образ, что каждый человек на психоэнергетическом уровне, психоэнергетическом уровне, выглядит как большой пазл. И какие-то наши мысли, эмоции, убеждения, аспекты жизни – это маленькие пазлики. И некоторые пазлики яркие, цветные, заполненные, а в некоторых там местах пустота, либо какая-то травма, какая-то боль. И встречаются два таких пазла больших, да? и мы можем от другого человека что-то взять и ну, там скопировать себе, или через него наполнить себя, или своего дать ему. И На самом деле это вот такой вот энергообмен постоянный. И круто, если он происходит. И плохо, если его нет, или он очень болезненный, когда один только берет, или второй только дает, и от этого возникает чувство вины, оздражения, агрессии, потому что нет обратного процесса. Поэтому тут все сложно, и важно понимать в отношениях, как происходит энергообмен. Да? Три простейших уровня. Мысли, эмоция, энергетика, и нижний донтянь – это тело, поступки… Ну, материальный мир, да? если на этих уровнях какой происходит в ваших отношениях энергообмен, вы получаете, либо вы, ну, вы даете, либо получаете, то есть что происходит, обмениваетесь ли вы, наполняетесь ли вы в ваших отношениях, если в ваших отношениях близость, открытость плюс безопасность, если в ваших отношениях процессы наполнения, процессы взаимодействия, или это просто сожительство и, и развития нет. Много вопросов про отношения. Много вопросов для того, чтобы задуматься, провести вечер самоанализа. И ну, давайте так, напоследок, такая небольшой, небольшая рекламная пауза, ну или, например, рекламное завершение. Если вы понимаете, что что-то в ваших отношениях требует изменений, хорошо бы эти изменения произвести, хорошо бы понять, хорошо бы что-то скорректировать там, либо некую пустоту, либо переполненность, либо какую-то боль, то буду рад вам помочь либо психологическими, психотерапевтическими консультациями, либо кармокоррекцией, энергетическим воздействием. Пишите ко мне в личку, отправляйте фотографию на диагностику и. Да пребудет с вами сила. Если любые вопросы у вас возникли по поводу, вот, нужны, нужна ли вам кормокоррекция, нужна ли вам консультация, мы можем на 5-10 минут созвониться, обсудить, что вы хотите получить, могу ли я вам это дать, если да, то как, что это будет по деньгам. То есть вы поймете для себя, и если да, хорошо, да, интересно, готовы, то произойдет энергообмен. Вы получите свое, я получу свое. То есть, ну, любая жизнь, любые отношения – это всегда энергообмен. Иначе не бывает. Иначе это энерговампиризм или какая-то манипуляция. Я сторонник здоровых и счастливых отношений. Поэтому, если вы хотите, хотите создать счастливые, гармоничные, здоровые отношения, welcome ко мне в гости на коррекцию, на консультацию – Создадим их вместе. Я помогу вам создать свои. Вот. Ну, давайте так. Вопросов ранее я уже на все вопросы ответил. Посему я буду вам благодарен за репост этого видео. Там у вас должно быть где-то... В комментариях быть эта кнопочка. И доброй вам ночи, хороших инсайтов. До новых встреч в прямых эфирах. Все, всем, с вами был Леонид Орлан. Всем пока.